Сеть кафе «Героман» и вкусные новости Ставрополя представляют Кулинарная поэзия Картошка фри, как золото, сияет И мясо курицы нежнейшее внутри вас ждет Лучок и соус гира сей шедевр украшают А помидорчик с огурцом вкус лета вам дает Гира в булке от «Геромана» Даже привычная становится шедевром. Вкусные новости из Ставрополя при поддержке сети кафе Героман.